И всем здарова, ребят, с вами я, Ванёк, я опять без лица, поэтому мы с вами продолжаем проходить, играть в психушку Бэтмен Архам Асалом, психушка Архама Бэтмен. Так, ну тут так-то так, да-да-да-да-да, так. ну ладно, окей, так, не настройки ещё, основное управление... Тут, собственно, нормально присесть, нет, не контр, не капсулька будет, эм, не, не левых, кнопку мыши, а вот присесть на С, вот так вот будет не сподручнее, не знаю, как вам, Но мне будет так сподручнее. Так, основное управление, присесть С, нормально, инвертированное, не, нормально лучше. Ладно, играть, продолжаем, короче, играть с вами, ребятки. Угу, опять же, у этого мистера Уэйна, Уэйна, Уэйна, Уэйна с вами ребят uh, Batman Art Massail, Manduitson, Warner Brothers, DC, TM, Unreal Technology Poweredby. на движке Nvidia? Путь Nvidia, to be Ну тут, как мы все знаем, тут мы тоже видели ребят с вами. Я немножко покопался, маленечко покопался в настройках игры, и поэтому, как бы, как мне, говор... как мне кажется, должно сейчас быть, ну, немножечко легче, как мне кажется. А, -а, а, вспомнил, что я тут делал. Не трогайте меня. О -о -о -о -о -о -о. Хорошо, хорошо, я слышал. Уже иду. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Ай! Блин. <coughs> Рузер, Рузер, Рузер, Рузер. Ага, Харли, а тебя я только это и хотел услышать, на самом деле... Контрол, а, присесть. Не трогайте меня! За окно, вон Хорошо, хорошо, грех. Так, я отсюда и оттуда. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Так, одного, ладно, одного ухошки. другого тоже. Ухашил. Ай, блин. Чрт. Подождите здесь. Там все Ага. Ай! А а а ну тут, точнее, играем не мы мышки, не мышки до, не в смысле не не в том смысле, что мы вот все сейчас с вами играем, мы выиграли, проиграли и все. Мы уходим из этой игрушки. Тихо, так, так ну срочные новости. Хорошо, хорошо, я слышу. Уже иду. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Обязан спасти их, ага. Да, знаю, что ты обязан. Но я сделаю это по-своему. поставлю хорошо, Брюс. Ша Так, надо блин, играть, надо на дна, блин, да, на эфу. Опять же на то самое место. Да блин, ну, не, ну, план был, план хороший был, но, Пока -пока, вот в чем дело, я, спасибо, Харли, я вижу, я понял свои ошибки, так, сейчас, Не трогайте меня! Огороды, спускайтесь к остальным! Шивись! Хорошо, хорошо, я слышала. Сюда иду. Зачем ему врачи? Стоп! Я обязан Стоп! спасти их. Кажется, я что-то видел. Где ты здесь? Не нужно, то сейчас мешает на одного громилу. Так, эту, поднимем, это. С номер 21. Имя Эдвард Никва, Также известен как Ридлер, агам, загадочник. Мистер Зас. Нет. Ой, блин. Сейчас... Да блин, кошки, Хочу поблагодарить за поддержку моей. Да, блин, подорков, а Готэма, с, с которым очень сошь, скоро встретимся. Скоро встретимся. <свят> Хотелось бы мне увидеть того человека, который блин Джокера озвучивал в фильме. И... Да даже в игре в этой. Трогайте меня! Так, Спускайся красольных! Ии! Хорошо, хорошо, я слышал. Уже иду. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Думаю, он где-то здесь. Нафига, да, реально, нафига ему врачи? Ну вот реально, если я был бы супер как джокер. Подышимся, ага. <свят> Ай! <свят> Должен признаться, <свят> я думал ты дольше продержишься. Ну да, продержать бы дольше, но тут ты, блин, джокер. Да и тем более управление, я мне как бы не подвластно, ну не трогайся меня! Так ворот, ну, к остальных! Хорошо, хорошо, я Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. А блин. Ай, у меня полно времени. Ай, выходи из бейся. Думаю, где-то здесь. Где же ты? тут это! Ага! Над парня так издеваться бы. На человека. что ты можешь, Бэтмен? Думаю, он где-то здесь. Да блин, да Бэтмен, ну слезай ты давай, Йо-пал. Эх, эх, горгулью надо. Я тебя урою. А, эх, ай, да не, я понял свою ошибку. Я. Ага, я опять же медленно реагирую на вс, ага. Леднилузер, я, я реагирую медленно, Харли. Не трогайте меня. Хорошо, прошу, я Уже иду. Зачем ему врачи? Я обязан а, спастись. Врачи. врачи. Да, кстати. Нафига Джокеру нужны врачи? Выходи, Харри, вроде тоже врач. Ага, да, тут. 1415 Блин, ненавижу больничную волю! Боль. Ай! Я попробую по пройти. Если у меня получится... Я служу за... Эй, блин. Внимание сосредоточено на низу. Теперь я могу сверху. Нет, тут опять же на низ. А сейчас я могу наверх залезть. Или не могу. Нет. Все внимание сосредоточено на низу. 雨儿 Блин. Я такое, блин, придумал тут, что ли? Осер... Да. Остекать и уязвимых заключенных. Они. И убивать их по одному, чтобы вас не заметили. Ммм, да. Прикольно, конечно же, но я, конечно же, этому совету не повиновался. Я думал. пробуйте меня. рот, Хорошо, хорошо, я слышала. Накрой. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Так, тут. Так, раз, два, три, четыре. Можно что я могу выбрать за стороны попробуем? лезай ты Бэтмен, Блин, ну ты не Бэтмен. Давай ты, давай сюда, друг. Давай сюда. Давай сюда, друзья. Не, знаю, что они скоро надо мной были. А тут так, а тут кто был? А, тут убийца. Так, левый в левый, левый, левый, открыть. Ай! Кошкин кошкин ну опять, черт. Салют врагу. Ненавижу Джокер и ненавижу Харлин Кинцель, конечно же. Ну тут получается что-то как-то надо бы играть, надо бы пора выигрывать, но. Не трогайте меня. Я не знаю. Короче, к я хорошо, думаю по пройти, иду. но. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Я тоже его вот так вот... Укол... Так, не на т, такая тревожная музыка вдруг началась, а? Еще одного. Не, ну я думал по Стелсу эту меч пройти, но не сумел. Нет, я бы сумел ее пройти ну, на самом-то деле, но она что то какая-то не особо такая серьезная, собственно. Не. В смысле, я не про миссию, а про задание, про это. это все, ты можешь, а, он вернулся. Ага, ч рыцаря не заказывали, блин? все. Так, стоп, а где? Помещение очищено. Для вас все позади. А где врач? Где Гарач? Этот. Да я сейчас, то я бегу, врач, к вам. Специально тут ради вас. И у меня энергия восстановилась, так. Бетма! Да блин, да я не вижу, где Я что тут не ориентируюсь, я тут первый раз вообще. Бетма, сюда! Да здесь я, здесь, что? Че надо, че хотели? Поблагодарить мне? Ну, тогда я пожалуйста. Знаю, Мы проводили вечерний обход, вдруг в комнату ворвались вооруженные головорезы и взяли нас в заложники. С ним был кто-нибудь еще? Они повели кого-то в лифт, но я не видела, кто это был. Они явно не хотели, чтобы за ними шли. Похоже, лифт отключили специально. Здесь бесправ... вам будет безопаснее. Мы справимся. А что с остальными? Мы слышали выстрелы. Может, они погибли? Нужно помочь им. О боже! Я совсем забыла. Доктор Келлерман был в смотровой, а доктор Чен отправился в хирургию. А доктор Ян пошла в рентген. Понятно, вы оставайтесь здесь. Я найду остальных прочих. Рентген? На а я раньше не верила, что он и правда существует. Да, а нет, ага, не верила Фэтмон она, конечно. том, пожалуйста. На том порешили, что вы никогда не верили, что я существую, я никогда не верил в вас. То, что бесплатная медицина реально существует. Ну давай. Кто на 4, на 5, потом на 2, Так. А потом на Сюда. Второй сюда. А, третий. Три. Чен. Так, спасти. Тут. спасти доктора Чена. Тут доктора Келлермана. А тут доктор Ян. Это ужасно. Так. Верхний коридор. Разрешите в чем Во вопрос? Хирургия так. Да, сюда идем. Хирурги, тут Доктор Чен, там Доктор Келлерман, там да, Доктор Чен. Хоть слухи, а папа у меня работает у меня лет. Неужели это правда? Бэтмен! Не, Не надо слов, ты в безопасности. Не надо Но, но это нарушка. Знаю, но только для меня. А ты оценишь прямой удар в твою очередь, Докер? Я разозлился. Серьезно, я зол. Ставили письмо с непреодолимой... Спасибо, доктор Чан. Ага. Так тебе поверят, Джокер. Я пытался предупредить тебя, но не мог говорить. Успокойся, теперь все позади. С этим отребьем я справлюсь. Доктор Чен. Доктор Чен. Пока что вы первый, кто... Ой! А, это... А я думал, что это шарики, которые из Оно. Из фильма, конечно же, Оно. Там загадочника. Трофея Ридлера там. Так, а там... Трофея Ридлера. А там подъем на, на тропине. Вейн О, а это Джокер. Просим сохранять спокойствие и медленным шагом вернуться к вам. Наше открытие вызвали массу споров, а разъявляется ли психолог сам успенным токсином. А 6 через Шесть тая Так-так-так-так-так-так, стоп, на тап надо так! Сейчас надо сюда идти, да! Прямо... Да, да, сюда и направо потом. Откуда у него этот крюк Ты что полностью. Теперь твоего друга на, у Кокоша полностью. А, не, его не надо, точно так. Спейс. Ребят, вы что тут забыли, блин, оба? На левую кнопку и... На левую кнопку. Кэш, что случилось? Тревога от медблогни, я услышал крики, и нажал врача на полу. Попытался помочь, но комната заполнилась газом. Я не запланирована, не можем выбраться. Не знаю, сколько еще продержимся. Ай! Какая отвага! Давайте протянем мистеру Кэшу! А если я так попробуем Она на эту. Так можно улучшить что-нибудь так на тап улучшение брони, потому что с моим честно говоря с моим везением нужно Улучшай броню, улучшай броню. Так, так, так, так, -та, так. Так, мне нужно. Так, как тут делать? А, да, то сейчас тоже был эту включить, рубить эту, как это. Нужно спасти его. Как можно скорее очистить комнату от газа. Табак дикая земля. Вытяжной вентилятор. Так, как его запустить? Вот вопрос. Вытяжной вентилятор. Он так, он... Его запустить сейчас так он вот присесть надо так и, и... Так, так так так там пара папа папа папа папа дверь папа папа папа так дверь Не, ну, так папа Я думаю, я тут думаю, как помочь вам, ребят Помоги нам, если ты очистишь помещение, мы с током сможем выбраться Ага, не, ну это, это я понял, понял Ну, я думаю, как туда пробраться на ту сторону И чтобы можно было без этого яда, ядом не вдыхать, как бы отдыхать этот веселящий газ, веселящий душу, газ, <свистит> а то будут смеяться как умалишонок какой-то, блин, где это, где, за что заспится? не за что, Я думал, можно вентиляцию попасть, но... <рроли> <роли> так. Тут надо мыслить. Не, ну я знаю, что надо вытяжку. Я знаю даже, что она включается там. Но я не знаю, что надо делать так именно. Я знаю, что надо вытяжку включить, но как ее включить, не прибегая, не знаю. Может быть тут что-нибудь есть. Так, так, все это идет книзу. Нет. пробел на их тут уже можно что сделать не так <фиск> Можно было бы бед-крюком попробовать как-нибудь подтянуть, но нет. <Слышко> не, ну. Не, ну, вот реально, вот этот вот я не знаю, как тут можно. Не, ну, пробел... Лезть, это как бы можно сделать. тут, ну, А тут, ну, тут пробил на Так, ну я не знаю. Я, ребята, я позже в эту миссию пройду, но, пожалуй, сам. Посмотрю прохождение, ну и реально, давайте всем круче. Всем по Капказу. Был я, Ванёк. И до следующих встреч. В Бэтмене Архем Асайл по капка. В психушке Архем по капка. До скорых встреч. Ребятки, по капка всем. До скорого.